Подожди. Все, начинай. 18 февраля, когда это все началось, как-то, скажем так, по нам, когда стрелять начали, мы еще не знали об этом. Летели бутылки, все полностью, я сколько раз горел, я посчитать не могу. Я домой вернулся без бровей, без ресниц, без ничего. Ребра поломанные были, хотя были, ну, я же говорю, что и стрелянные были у нас. Старственная Небесная, моему начальнику штаба был майор Захарченко такой, человеку было 31 год, поймал три пули, три пули в корпус, до 20-го прожил и умер, ребенок остался, вот. когда мы их выбили из животного палаца, радость была, они снизу, мы сверху стояли. Это, это все 18 было. Простояли там два дня. И 20 числа началась стрельба. Нам дали команду щиты к окнам. А когда мы их поставили, у нас дырки появляться начали в щитах. А у нас нету ни оружия, ничего, кроме... Вот, комплект защиты руки-ноги. Бронежилеты легкие от ударов. Алюминиевые. И щиты. Нам дали команду бросать из щиты. Выходим. Благодаря тому, что бросили щиты и стояла Альфа. Правда я не знаю чья альфа стояла, они стояли с желтыми повязками вот этими, из-за чего назвали черный четверг. Вот, они отстреливались, прикрывали нас, и когда мы уходили, приходилось выбивать, в каске было головой в окно и вытягивать солдат. Отошли, думали, что в Киевском институте внутренних дел мы вооружимся и вернемся назад, но не получилось. Нам дали, там, короче, оружие нам не дали. Прошло немного времени, и нас окружили. Мы без оружия, без ничего. А они уже вокруг стояли. Видно было, у них пулеметы были, РПК. Ручной пулемет Калашникова. Это я, я на свои глаза видел. Автоматы были, ПМ были у них. Вот. А куда нам уже было деваться? Мы уже молча. Уже... Но они по нам стрелять не начали из-за того, из-за того, что такие же, как они стояли за забором, которые стояли с этим оружием, их дети учились в институте в этом. Поэтому по нам не начали стрелять. Заехало 300 человек Харьковского батальона, патрульного батальона, и 200 человек внутренних войск Луганского, 30-35 полков. Договорились с горем пополам, что когда будут выпускать нас, с нас сняли все, бронежалеты, Комплект защиты руки-ноги, палки сняли, баллоны позабирали, каски, полностью все. Мы выходили в одних формах и с удостоверениями. И показывали и контрактники удостоверения, солдаты, военники показывали то, что ну, служим там. И проходили через живой коридор. Нас посадили в, автобус, в автобусы. И мы поехали. Нам повезло, что была большая колонна. Вот. Харьков, харьковчане и уганчане. Если бы большая колонна не шла, мы бы не доехали. Мы когда выехали на трассу Бориспольскую, там треугольничек такой съезд, и стоял автобус Икарус 50-местный, Выезжал Сумской берку, расстреляны полностью и сгоревшие. Они по полям рассосались, так сказать, когда началось это все. Вот благодаря, этому, благодаря этому их спасло это все. Что еще могу добавить? Это не война. С ихней стороны это не война. Они в ближний бой не идут. На солнечном стоят. Поляки негры туда дальше. И мы об этом знаем, потому что они по рации сами разговаривают на польском. А здесь стоят солдатики, которых сюда прислали на убой. Вот пусть эти солдатики увидят. Пацаны, хотите жить? Сложите оружие, сдайтесь. Будете жить. Мы вас не тронем. Мы вас отправим домой с родителями. Мама, папа приедет, мы отправим. Мы вас пальцем не тронем. А так, если в бою, то извините.